Бы Я где-то когда-то накосячил, опоздал на матч или как-то еще, нет, такого не было никогда а, Вот, ну я понимаю, что это шутка, но я же должен был как бы себя в очередной раз, типа, <laughs> а, ну, сказать, что я такой, типа, крутой Похвалиться, так скажем ну что, ножи за командой White Flames. Это очень плохо для команды Биллсайбер Junior, потому что сейчас они 100% начнут в атаке. Ну, Биллсайбер начнут в атаке. White Flames-то, естественно, сейчас свапнутся. Я даже уже готов менять. Да, конечно же, это смена сторон. Я уже свернул КС для того, чтобы поменять команды местами. Вообще ни разу не удивительно. А я лично и не предполагал, что может произойти как-то иначе. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну, вот тут Кортес... Это имеет место быть, конечно, но, слава богу, это не про меня, потому что у меня не бывает трансляции, где не придут меня хоть кто-нибудь похвалить. Вот даже только недавно, вот прям несколько секунд, нет, ну ладно, пару минут назад вот Бигзот написал, что ты стараешься для нас, ты супер, брат, как бы, то есть, ну вот. И на начале стрима еще приходили люди, благодарили, то есть, ну, меня типа хвалят. То есть я не нуждаюсь в самопохвале, так сказать. Не устал комментировать? Семиль Нет. Вчера было потяжелее, наверное, комментировать. Потому что вчера была все-таки... Трансляция 5 часов почти, почти шла. Пока что у меня еще есть силы. Ну и комментировал я бывало и по 8 часов, и по 9... Умеем, магем практикуем. -huh. Ну, ну что ж, ну что ж, дамы и господа, у нас два в одного. Неогеймер успевает поставить бомбу, ну, точнее, ему позволяют поставить бомбу. А для белорусского коллектива это, конечно, огромный плюс. Поставленная пачка, но все-таки победы в пистолетке не увидят они, несчастью. Да-да, я тоже тебя хвалю, молодец. Спасибо, Влад. Респект тебе, Эмиль. Спасибо большое. Вот, видите, как меня хвалят? <смех> мне респект, и я молодец. От души вам, ребят, большое-большое спасибо. Вот именно за таких ребят я всегда и топлю. И для таких ребят, собственно, и провожу трансляции, которые ценят то, что я делаю. Респектулечки. Респектулечки вам. Вы даете мне мотивацию. Это самое главное в этом деле. Как раз-таки почему я и не устаю, когда я вижу, что люди... Людям не все равно, да, людям интересно. Люди поддерживают меня, там, неважно, материально, лайком, комментарием, чем угодно. Это дает силы комментировать и по 5 часов, и по 6 часов, и так далее. Хорошая ХАЕшка и хороший настрел сейчас прилетел в глюки за 25 хп у него осталось. После всех этих неприятнейших дел, но вот Лернакс рискует, опять же. Позиция у дымов, это всегда очень-очень большой риск. И чаще, даже в рамках этого турнира... Это не срабатывает Синон. Сумасшедший какой-то хедшот. Минус от Лернакс. Все-таки сработал, кстати. А, план Барабан! Дакер! Отличный хедшот с дигла. Минус Лернакс. Вперед ногами улетел игрок обороны. Девайс прискакал даже в руки к Дакеру. И ретейк. Ретейк, разумеется, будет, само собой, куда же без этого? А, лягушонок, Лягушонок Кермит, забирает битеки, Майти и син, И нет, не он прошу прощения, его не Воннимод. С новым Ванимоджес. Ну, 2-0. 2-0, дорогие друзья. White Flames забирают раунд. Но опять же постав... позволили поставить команде Белсайбер бомбу. То есть, с деньгами ты сейчас убил сайбер из-за этого. Смотрите, как все красиво-то, а. Шесть, шесть, 5, четыре, пять. Там тысячи, тысячи, тысяч. Топлю за белсайбер как никогда. Лучший друг играет там. Вот так вот пишет Кобальт. Красавчик, Кобальт. И красавчик твой лучший друг. Кстати, да, рассказывай, кто твой лучший друг, играющий за команду белсайбер. Мы передадим ему от тебя приветище. Огромнейший, большущий приветище. Тем временем, естественно, есть даже снайп... Ой, ой, ой, ой, Синон! Замечательный спрейдаун с Маки и раунд на точку Б. что то прям трещит по швам у коллектива Белсайбер Джуниор. И да. Ой, флешка полетела. Ой, уперся. Ой, уперся и спиной вышел на Глюкиза. Халявка подъехала для Глюкиза. Прострелы, кстати, которые не достигли цели. Повезло сейчас, между прочим, что пули не долетели туда, куда нужно было. Но у Глюкиза сохранилась снайперская винтовка. Категорически важно, конечно же, сейчас для команды White Flames эту снайперскую винтовку выбить. Передай привет Фроги. Фроги, привет тебе от фриза. И, конечно же, ветру привет от кобальта. Вот такие вот ребята пришли поболеть за своих товарищей, за своих друзей, и за это вам тоже отдельный респект. А будут ли турниры по 1.6? Конечно, будут, Серега, но будут они, правда, не скоро. Ну, во всяком случае, до 3 апреля точно никакого Counter-Strike 1.6 не будет. Итак, начинается выход. Ну, естественно, он будет. Понятное дело, что выходить как-то все-таки надо... Глупо было бы в этой ситуации сейвить. Вылетел Молотов. И Майти не попал. Зато попал Синона. А что еще нужно было в этой ситуации? Глюкис побежал, сейвить АВП. И минус от Лернакса. Вот и побежал, сейвить АВП. Но не добежал немножечко. Совсем чуть-чуть. Даже немножечко. 3-0. Сейчас я им в Тимспике передам приветики. Влад, буду вам признателен. Пусть ребята знают, что их поддерживают в чате Что даже невзирая на поражение на первой карте За них все равно здесь топят их друзья Цените дружбу, дорогие друзья Это такое вот от меня наставление вам Цените человека, который считает вас другом И, конечно же, цените своих друзей Которых вы считаете друзьями ну, размены небольшие сейчас произошли, но в целом это Форс и Белл Сайбер. Занимают хорошие позиции, на самом деле, для удержания. Ветер последней пулькой попадает в голову Синода. Замечательный хэдшот. Но равная пока что ситуация. 3 в 3. и здесь хорошо бы поставить бомбу. Все-таки. Все-таки она бы не помешала. И да, она установлена. Лернекс забирает Нео Геймер, но успевает, кстати, Нео попасть в голову оппонента. Девил Devil... Ланга, спасибо вам большое за подписку и ветер, окрыленный, видимо, поддержкой чата, завершает этот раунд и счет становится 3-1. Вот они, Сайбер, которые врываются все-таки в происходящее и готовы, готовы по-прежнему составлять конкуренцию своим соперникам, даже при учете того, что, конечно, сейчас это будет делать тяжело. Но буду точно. Сам-то в КС играешь, какой левел на Фейсити? Влад, представляете себе, какая история? Я бросил играть в CS GO еще до появления Фейсита. Вот, я динозавр. Я динозавр Counter-Strike в этом плане. Ну, я перестал играть в конце 17 года. Там Фейсит, конечно, уже появился. И даже пару каток я на нем сыграл. Но я не знаю, не помню, какой там сразу дается ранг. Какой там первый уровень, я не знаю, второй какой-то такой, в общем. То есть я, короче, ну, типа, апнул Глобала за, не знаю, не, наверное, неделю после выхода CSGO удержал его до 2018 вот, -го года. И все стало потом неинтересно. Я просто уничтожил ее. Сразу троечка. Ну, значит, третий, наверное, уровень у меня на фейсе. То есть, потому что я точно ничего не апал и ничего не слибал. <смех> не сливал Битеки, минус дакер и ответный фраг От глюки за его снайперской винтовки Ну и тут, в общем-то, начинаются сложности У команды White Flames И эти сложности сопутствуют э, Этим сложностям сопутствует экономика Которая у них как бы обрушилась да. То есть пришлось сейчас провести экономический И в результате этого Ну да, Лернекс сейвит автомат Калашникова Который он успешно э, Выбил с фроги или с дакера Не помню точно с кого а Майти, естественно, шел искать себе сейчас девайс. Не нашел. Точнее, нашел, а забрать не разрешили. Ну, 3.2, дорогие друзья. Это замечательно. Это здорово. Вообще, история, как я переходил из Counter-Strike 1.6 в CSGO... Огромнейшая, сложнейшая и интереснейшая. Я э, купил ее сразу. Черт возьми. Ведь когда-то она еще денег стоила. Я купил ее сразу... <гchin> <гchin> поиграл, наверное, пару каток Мне не понравилось вообще. Совсем другая физика, все совсем по-другому. Я ее удалил и остался играть в 1.6. Через где-то, наверное, полгода опять поставил. Опять поиграл, не понравилось, удалил. Опять поставил 1.6 и опять остался в нем. Короче, в общем, я перешел в CS-GO только аж в конце 2015 -го года. Вот так вот. Вот так вот. То есть до 15 -го года я играл только в 1.6. Ну, что-то фроги дымы здесь все себе готовят для, да, для вот фейк в соло, так скажем. да. Вот вы знаете, как выглядит фейк в соло. Вот сейчас вы видите наглядно, как выглядит фейк в соло. Да? Три дыма на точку А. По идее же не может раскидать э, один игрок. Ну, на самом деле может. С последними обновлениями неопределенный ноут. Нет, почему? Ну, просто мне как бы... Ну ладно, сейчас после выхода я скажу, почему так все происходило. У меня есть нормальное и достаточно адекватное объяснение этим действиям, почему я так долго не уходил. Ну, кстати, смотри, сработало. По большей степени сработала фейк-раскидка, респект команде Бил Сайбер. Вот после такого видно, что ребята действительно готовили. Они действительно готовили этот матч, но самое главное, карту Инферно, то есть готовили, есть задумка, и она была очень крутая сейчас. Она читаемая, это на профессиональной сцене уже кто только не делал подобные фейки. Но самое главное, это же сработало, ведь неважно, читаемая это или нет. Все, кто пришли на ретейк, дружно сложили свои головы, и вот, да, касаемо неопределенного а, Просто переход в новую версию Counter-Strike... А. Он не мог пройти бесшовно, так скажем, да. Я в CS 1.6 играл нормально, а и в новой игре, ну, не очень нормально играл. И меня терзало то, что я, чтобы нормально начать играть в CS GO, должен потратить много времени, да, ну, то есть, типа, привыкнуть к ней. И вот это как раз-таки добавляло сложности для переходов в новую версию кс -а, Потому что, блин, я не хотел снова стать игроком ниже среднего. То есть мне всегда как бы было это обидно, да? Ну и поэтому я возвращался туда, где я умею играть. И поэтому не, ух не хотел уходить в CS GO. Скажем, это в порядке вещей. Новая механика, все такое. Ну да, да, вот. И мне было неприятно переходить в эту новую механику, потому что я там был нубом. Ну, правда, быстро достаточно привык к ней. К новой механике. И, в общем-то, после того, как я к ней привык, я перетащил туда всю свою команду из 1.6. Всех своих друзей перетащил в CS И бросил по после этого. <laughs> два, два года поиграл в нее где-то почти три. И бросил. Неогеймер. Перестреливает Лёрнокса. Однако Майти на снайперской винтовке делает даблкил и минус еще и от Ванимоджеса. Ну, казалось бы, куда уж проще было бы сейчас выйти при наличии девайсов и отсутствии он их у команды White Flames на точку. Есть раскидка. Делай чего хочешь, как говорится, да. Но диглы порой все-таки начинают делать серьезные вещи. Да, серьезные и неприятнейшие вещи. Ванимоджис успевает забрать перед смертью Фроги. И в соло остается Неогеймер, которому в спину заходит. Питеки. На этом печальнейший раунд для команды Бил Сайбер Джуниор заканчивается. Почему он печальнейший? Потому что они отдали вражеский экономический. Не переходя из 1.6, в CS GO мне стрельба несложно далась. В новой версии КС, особенно АВП ползком. Как-то очень сумбурно написано, не сильно понял Сейчас вот на уроках информатики как-то заходили в CS 1.6 с ребятами Вроде прикольно, но очень непривычно играть, пахнет стариной Ну вот, а у меня на канале, представьте, наверное, процентов 70 людей, которые ненавидят CS GO за ее вот как раз-таки современный, в кавычках, так сказать, графон Они любят вот эту аскетичность, которую дарит CS 1.6 Именно поэтому я считаю, что эти две игры, по сути, разные у них общее название Counter-Strike, да, общая цель и суть, общая философия, но фактически это все таки игры разных эпох и разные. Но я, типа, не играю сейчас вообще ни в какую версию Counter-Strike. То есть исключительно коммерческие предложения рассматриваются, да, то есть если нужно прорекламировать чей-то паблик-сервер по Counter-Strike, тогда, да, я устанавливаю себе КС-очку и играю пару часиков на этом сервере. Лернекс! Ну, похоронил, можно сказать, выход, э, сплит-пуш, точнее, точки Б похоронил. По факту здесь теперь будет пуш только с ковров. То есть нет саппортящего звена, которое могло бы открываться с э, парапета. но здесь Синон увидел первого соперника, не спалился и забрал поэтому второго и третьего. Ветер последний, ветер перемен у нас сейчас на экране, дорогие друзья. И перемены эти, к сожалению, для команды Билл Сайбер не в лучшую сторону. 5-3. Но я хочу обратить внимание, дорогие друзья, давайте все-таки не будем забывать основу основ. Мираж, мираж. Правда, конечно, мы опять же возвращаемся туда, куда я говорил, что не нужно возвращаться, да, потому что все-таки все слишком вариативно. Но оборона все-таки будет посильнее атаки. И поэтому у команды Билл Сайбер впереди вторая половина, которая может проходить именно для них идеально. То есть даже идеально. Я не скажу, что хорошо, я скажу идеально. Все будет, конечно, зависеть от того, как еще первое закончится. И как там пистолетка во втором и так далее. Но пока выход на точку Б в исполнении Билл Сайбер трещит по швам, дамы и господа. Один, второй минус от Ветра и Глюкиза. Но ну, вот Майти забирает Глюкиза и Ветер остается в соло. Бомбу успеть поставить? Нет, не позволяют. Минус от Синона и от 6-3. Какая самая сильная команда на турнире, которую ты видел, по твоему мнению? Э, я бы, наверное, выделил две команды. Это... Ну, на данный... Блин, ну, Я бы выбирал из команды Generside Tactics и из команды Бесперспективняк. Вот, на мой взгляд, эти две команды самые сильные. Кто из них сильнее? Даже не знаю. Вот даже не знаю. Мне кажется, Дженнер Тактикс. Но посмотрим, посмотрим, что будет. Они могут в теории попасть в финал, эти обе команды, и Best of 5 матч сыграть. Было бы здорово увидеть, но не будем загадывать, посмотрим. Согласен, но оно и неудивительно. В данном случае сильной стороны нет. Да, в этом плане я полностью согласен. Пистики, пистики. У команды Билсайбер. Пистики. Нет экономики. Все беда, все тлен и жесть. А, накидывается флешка. И попытка от Билсайбер дождаться аркады. В общем-то, ну, увенчалась тем, что они дождались ее только удержать, эту аркаду и выбить девайсы. Пока что удается только мистеру лягушке. Будет забавно, если команда организатора залутает турик. ха но забавно я согласен, но с другой стороны они же его должны залутать честно. То есть если бы э, под них специально делали легкую сетку там и так далее, тогда это было бы нечестно, конечно. Но Сайт, вот например первых своих соперников ведь обыграли вполне себе в честном противостоянии. Лернекс через дымы увольняет. Ну, уволнает, можно сказать, да, без разницы. Как, в общем, короче, он убивает лягушку. И на табло 7-3. Ну, конечно, я, как уже говорил, да, что Белсабер во второй половине могут еще вполне себе неплохо поиграть. Но тремя матч я надеюсь, они не ограничатся. Потому что если первая половина с 12-3 закончится, ну, типа, стартовать с этого счета очень сложно. А если пистолетку вдруг, не дай бог, проиграют, то это уже минус камбэк практически и минус карта. Так что надо брать еще какие-то раунды. Иначе перспективы будут сведены к нулю. Про сетку уже никто не знает, как там делают. Ну, насколько я знаю, вообще... Вот в Counter-Strike 1.6, который сейчас проводится турниры, там идет жеребьевка. То есть там тупо вот рандомайзером команды посев идет, так скажем. Да, вот просто от 1 до 8 и случайным образом цифры генерируются. И таким образом создается... Стати... Э, статистика, простите, сетка Как здесь Сделано, да, я согласен Я не знаю, как проходила жеребьевка Сетки, конкретно здесь Но, э, точно что могу сказать Сетка делалась не под команду Tactics, потому что они появились -то Только за день до начала турнира Потому что команда Slavs э, Как-то так Они там назывались Slavs, по-моему э, Вот они снялись с турнира Крюкис завершающий минус И ура, Бел, Сайбер не ограничится Тремя матчпоинтами, это радует То есть тут могу точно выступить В защиту команды Дженнер Tactics. Тактикс Они залетели на турнир, когда Сетка уже была сформирована И они пришли заменять команду Поэтому То есть сетка в таком случае, можно было бы сказать Делалась под вот эту команду, которая Славская какая-то там Забыл какая, давайте я быстренько чекну Да, быстренько чекну Сейчас бы еще БВК немножечко тупил Славсгейминг, вот а, Если бы они бы играли То они бы играли как раз сейчас в этом матче Подождите, обманул А, ну да, не в этом матче А, в матче, ну вы поняли, короче В предыдущем Это ни в коем случае не камень в огород каких-то команд. Просто как факт. Ну, я согласен, да, как факт. Это забавно. Uh, вот uh, в любительской КС 1.6, так скажем, сцене, да, uh, всегда все смеются и uh, не одобряют, если в турнире участвует команда организатора. Потому что, типа, начинается... Да вы им подсуживаете, вы там кому-то техническое поражение дали специально, чтобы ваши прошли и так далее. Вот чтобы такого не было... Обычно администрация турнира не регистрирует свои составы. Тут было точно так же. Нет у команды Gender Side Tactics изначально в регистрации. Они появились как замена, чтобы турнир прошел. Вот так. В общем, 8-4, дорогие друзья, пока я с вами здесь разглагольствовал. Первая половина для коллектива Беллсайбер Junior стала... Неожиданно, внезапно, но факт остается фактом. White Flames набрали больше раундов, чем их соперники, и уже изменить ничего это не сумеет. Ну, вопрос... спасибо вам большое за подписку на Твиче. Тут надо, конечно, просто понимать, э, на каком итоговом счете закончится первая половина. Да? Первая половина может закончиться со счетом, например, 11-4, что точно не будет радовать команду Биллсайбер. А с другой стороны, может закончиться со счетом 8-7. И это уже я не считаю поражением. Это, условно говоря, ничья. Но до этой ничьи все равно еще нужно дойти, согласитесь. То есть до 8-7 путь, ой, какой не близкий. Но у за Эмиль, вы и там, и тут подписались. Огромное вам спасибо. Я бы показал сейчас сердечко, но нет вебки. Я бы показал обязательно. Не пробовал стать кастером на популярных студиях. Майнкаст еще где-то. Ну, в современном мире точно уже не попробуешь себя на каких-нибудь условных вьюплей там и так далее, да? То есть там вы же сами знаете наверняка, какая сейчас история. Ну, думаю, вы точно знаете, Эмиль, да, что сейчас в мире-то происходит. Ну и, собственно, учитывая, как сейчас... Все переигралось, так скажем, да, ну... У меня... Была такая история, я вот вам расскажу Давайте, ладно, сейчас мы досмотрим выход на точку А От команды Билл Сайбер Джуниор И я расскажу вам душущипательную историю Из моей жизни Вы, конечно, скажете, что я дебил полнейший Но да, так и есть и Я согласен, я дебил полнейший My fault, как говорится Но что поделать Три минуса от игроков обороны и White Flames вообще легко принимают раунд Просто заметьте прикол Раунд закончился, потому что закончилось время Настолько медленный раунд от команды Билл Сайбер, я, честно сказать, не ожидал увидеть. Билл Сайбер Джуниор. Поправочка, потому что есть не Джуниор состав, есть основной состав. Поэтому важно использовать приписку Джуниор. Так вот. У меня было действующее предложение от компании Starladder. В 2018 году они мне предлагали стать официальным комментатором э, их турниров. И не через интернет. Э, ну, то есть... Э, Короче, блин, устройство, трудоустройство мне предлагали туда. Но для этого я должен был, разумеется, ехать жить э, на территории Украины. На тот момент я комментирование воспринимал больше как хобби. И о переезде в Украину уж точно даже и как бы и не думал. Потому что если бы я куда-то переезжал бы, ну, это, наверное, скорее всего, что-то типа Америки, ну, может быть... Может быть, Германии. Какая-то вот такая страна была бы мне интересна. Но так получилось, что, короче, я отказался от этого предложения. Просто сказал, что мне это не нужно сейчас. И да, я еще раз повторюсь, я дебил. Сейчас я был бы полноценным профессиональным комментатором. Но, правда, в стране, в которой бы я сейчас жил, была бы, сами знаете что... Говорить это нельзя вслух, к сожалению Поэтому, да, это плохо, это страшно, это ужасно Я лоханулся, но в какой-то степени только лишь лоханулся Сейчас бы, где бы я бы сидел, наверное, в Польше В общем, помотало бы меня сильно Ну, да, я бы хотел сейчас, определенно, я бы хотел бы побыть профессиональным комментатором Потому что для меня это уже стало не хобби, а часть моей жизни Мне нравится это занятие, мне нравится то, что я делаю но теперь уже нет предложений. Вот в чем прикол. И, возможно, и не будет. То есть, типа, такой шанс бывает раз в жизни, я его не использовал. Сином забирает Дакера. И, невзирая на численное равенство команда Билл Сайбер Джуниор, выходит на точку Б отдать раунд. К несчастью. 10-4, последний раунд первой половины. Вот вы помните, да, еще несколько минут назад я говорил. Возможный счет... 8-7 или 11-4. Ну так вот, 8-7 уже точно давно невозможный счет, А вот 11-4 вполне возможен, учитывая, что экономика... Ну, есть, конечно, есть. Есть старые арморы, есть раскидка, но есть Галилы, да? Галилы всегда, конечно, типа намекают на то, что с деньгами не очень хорошо. Очень редкий шанс. Мог бы быть одним из самых медийных кастеров в СНГ. Мог бы, да, но, к сожалению, я его упустил. Блин, больше скажу У меня еще была, короче Было предложение также действующее Я от него был вынужден отказаться Но уже в силу технических особенностей мне предлагали стать комментатором одной датской киберспортивной организации, но там важно знание английского языка. Я должен был бы э, комментировать матчи на английском языке. У меня нет разговорного английского. У меня есть понимание английского языка, там правописание и так далее, но я не могу свободно на нем разговаривать. Не тот уровень у меня. И поэтому я от него, блин, тоже пришлось отказаться. 11-4, итоговый счет первой половины, дорогие друзья, White Flames уничтожили, по сути, своих соперников, э но вторая половина, как я уже говорил, если не проиграть пистолетку, то Билл вполне себе получит, смотрите, буст на несколько раундов по экономике, да, там, ну, 11-5, 11-6, э дальше выигрывают девайс на раунд, потому что они в обороне, им это проще сделать, э выигрывают еще один раунд, еще один раунд, и уже это 11-8, и вот тебе и камбэк. Думаю, StarLadder был бы поперспективнее. Я согласен. Да, я согласен, что это было бы, возможно, перспективнее. Ну, как минимум, для СНГ Пространство оно широкое достаточно. Хотя и англоговорящая, в общем-то, тоже весьма-весьма перспективная аудитория. Ладно. Что было, то было, я согласен с Владом, хватит обо мне, давайте о матче. Тем более сейчас пистолетный раунд, и он очень важен, как никогда. Кстати, у нас фейк-раскидка точки А сейчас произошла. Отвлечение игроков команды Белсайбер. произошло на точку Б. Но основной же выход на точку А, Фроги. Минус Лернекс, Глюкес, минус Майти, и точка запленчена. Однако Глюкис еще один хэдшот, минус от ветра, и вообще не единство не единство, не единство, я прям не вру, не единство у команды White Flames сейчас, потому что Битеки остается в соло, оп, минус Бомб кэрри а точнее минус Диффузящий Человечек, ну Диффузов нет, кстати, ни у кого, ну уже теперь точно не позволят, конечно. <говорит> <плотный> Что нахрен вообще сейчас произошло? Один с 5 просто зарезали. Лучший пистолетный раунд. Объявляю этот пистолетный раунд лучшим во всем турнире. Камон. Вообще просто бомба. Вы видели это настрело эти с Просто куда-то по горбу дефующему чуваку. Жесть какая-то Жесть и просто в наглую такой подбегает, режет его Нормалек, нормалек Оу, Ветер и Неогеймер В очередной раз э, вдвоем выделяются из команды Б -б Бывали раунды, когда действительно эти ребята прям Прям решали, прям роляли, так сказать да? Но сейчас посмотрим, насколько они зароляют против Ванимоджеса Который очень серьезно сегодня под подошел к матчу Он, кстати, идет э, на втором месте в своей команде если я не ошибаюсь, на первой карте он сыграл чуть более результативно, чем сейчас играет. Но, во всяком случае, делает уже третий минус. Остается один на один против Фроги. Фроги сильный чувак, честно скажу. Мне нравится, как играет Фроги. Мне нравится, как он реализует свои позиции. Но сейчас у него МП9. Но сейчас у него МП9, черт возьми. Это квадрокил от Ванимоджеса и парадоксальнейший раунд номер два. И где сейчас Старладдер? Вопрос вот поступил от Влада, но понятное дело, что сейчас я уже был бы не комментатором Старладдера, то есть если бы я все это время, там, с 2018 года был бы, так сказать, комментатором профессиональным, то сейчас, конечно, мне бы уже предложили, может быть, на мейнкаст перейти на виплей там и так далее, да, то есть, ну, я бы дальше бы уже развивался бы по этому направлению. Так, просто таким образом я как бы лишил себя развития в этом направлении. Ну, опять же, я... Жалею ли я об этом? Да нет, честно сказать. Вот прям на все сто процентов не жалею. Да, мне было бы очень интересно попробовать. Но, а где гарантия, что у меня получилось бы? Сколько я видел комментаторов на всяких вот э, студиях, которые, ну, ничего в результате потом не добились, и сейчас просто пропали вообще с локацией. Ну, скажем, StarLadder это была... Только как перспектива для перехода в другую организацию. Как лесенка. Да, именно так. Но просто типа я остался как бы вот без этой лесенки, и а без лесенки не удастся попасть на следующий этаж. Такая вот хитрая система. Ну вот с ПИС э, Дюк я согласен. Э, это я не ругаюсь матом, да, это никнейм Человечка, сами видите. Как давно начал комментить в июле 2014 года? Пять калашей снайперской винтовки у команды White Flames. Э, Белым пламенем объята. точка Бэм в команде Белсайбер Джуниор. Будет очень сложно сейчас, конечно, что-то противопоставить своим соперникам. Как минимум ввиду отсутствия девайсов. Ну, а как максимум ввиду отсутствия какого-либо вменяемого позиционного отыгрыша. Да, потому что сейчас два игрока вынуждены сейвиться. Ну, вот вам, пожалуйста, один уже на сейвил свое. И а, Глюкис... Ну, только если встретиться с Майти. И встретиться с Майти, кстати. Но Майти, по идее... А Майти чувствует. Смотри, Майте достал ВП, почекал такой и, и умер. Вот так вот. Хитро. Успеет ли теперь Глюкис выжить? Прыгает Вандер. Ну все. Мои поздравления Глюкизу. Он выжил. Но правда, 14 Мои поздравления Глюкизу. Он выжил. Жесть. Просто жесть Саламалейкум, брат, у меня есть вопрос к тебе Ты знаешь, как правильно работает плюс граф? Если знаешь, ответь, пожалуйста Шамшот Нет, не знаю Не знаю, ну, блин Если использовать ее для того, чтобы чекать Например, условно говоря Я, блин, да я Стоять, я даже забыл вообще, что такое плюс Плюс граф Я забыл, для чего она она же, черт возьми, показывает FPS, по-моему, да, если я не ошибаюсь? В КС в 1.6. Если мы сейчас, конечно, говорим про 1.6. Потому что в CS я вообще такую команду не знаю. <свот> <свот> ну, короче, ладно, опять же, об этом поговорим позже. Я, увы, увы, на этот вопрос ответить не могу. Но знаю, кто точно ответит. На этот вопрос процентов может ответить Google. В КС... CS... В CS GO NETGRAPH. Да вот и в 1.6 тоже NETGRAPH, как бы. Я вот поэтому и говорю, что плюс граф, это что-то не та команда же. В 1.6 тоже NETGRAPH, потому что. Нет, подожди. Блин. ха я забыл. Я забыл, черт возьми. Ретейк от игроков обороны. Надо его проводить, надо цепляться. Белорусские юниоры, Вперед. Понятно. Понятно. Очень, очень я расстроен на самом деле. Жаль. Жаль. Чисто с человеческой точки зрения. Жаль, что белорусская команда, они единственные здесь как бы представители не России. Хотя, как... Да ладно, еще и Дакеру засейвиться не удалось а, не, не единственная поправочка Есть еще команда из Латвии Как выяснилось, это команда Вьюнет а, Но мне изначально сказали, что это команда из России Поэтому я всем выставлял русские флаги Коман Команду Белсайбер Администрация матча, кстати, тоже окрестили Как русская команда Я говорю, в смысле, русская команда Белсайбер Это же очевидно, что команда из Беларуси Ну, в общем, это уже моя инициатива Была белорусский флаг поставить Но я, насколько понимаю, вообще-то я не ошибся а, вот админы ошибались Ну, здравствуйте, битеки Куда ж вы с Молотовым в руке-то бежали? А, такое, мне кажется, не работает Это слишком наглость и слишком неправильное У нас организация белорусская Так, игроки там русские в основном А, -а, -а вот это важный нюанс Так Тогда какой флаг вам ставить? Беларуси или все-таки России? Я Саратовые Фроги тоже <сос Bilky> <league> <сос its'>, <с detail> Будем знать. Будем знать, дорогие друзья. Но пока что что здесь знать-то? 4 в 3. Численный перевес на стороне команды White Flames. Численный перевес нивелирован стараниями Глюкиза и его МП 9. По правилам того же ХЛТВ был бы русский флаг. Все, окей, значит, я вам переставлю. Все. Больше не будет у вас белорусского флага. Вот так. 2 в 3. Ну где ретейк-то? Спешить надо, ребята! Белсайбер Джуниор, ну почему ж так долго? Почему ж так долго? Увы, ах, дорогие друзья, но команда Белсайбер Джуниор Юниор становится теми самыми игроками, которые занимают пятое место на этом турнире и не попадают в призовой фонд.